Всем привет, с вами сегодня Лобнинский кролик Мы столкнулись с такой проблемой, что у нас у крольчихи Очень сильно отросли зубы, она их не стачивала никак да. Сейчас будем их подрезать, потому что, конечно же, ей неудобно Сейчас будем лечить зайчика А тут вообще прям вирус. Вот. А то оно что-то неправильно с зубами, да, потому что у него неправильное формирование зубов, мне Ну, я просто их не хотела точить. Мы когда ветки давали, она их особо не ела. Морк. Поэтому Все. вот такая вот ситуация. Морк. Ну, спокойно отрезаем. Что, кусачками все это отрезается. Да, зайчик. Теперь зайчикам все будет хорошо. Вон, отрезали. Да, такие вот зубы. Да, конечно. Ну что ж, всем пока-пока. Спасибо за внимание. Ставим лайки и подписываемся.